как ее освоить на да. самом деле очень вкусная вещь там можно готовить а вот это как убирать а это никак не убирать это, это можно так? смести туда какую-то щеточку да, такую туда сместить смести. да, тут немного будет сажи. тоже ничего угу. страшного ну, ладно. вот а, угу. там готовится все по принципу русской печки то есть, во-первых, в интернете есть рецепты а для русской печки, а еще чугуночек этот, как он называется, ухватик, ухват, да. точно. Ухват. вот. А, а на самом деле можно в любой посуде, кроме алюминиевой и пластиковой, готовить. Ну понятно, пластиковая, вот, и, и, и даже можно просто в капусту заворачивать чего а и, готовить. и готовить. А потом еще можно сушить там грибы, когда уже а на следующий день. Да? Она очень медленно ну, да. остывает, очень угу. медленно. Если угу. закрыть задвижки, угу. она там почти сутки угу. держит тепло. Ну, сушат, яблоки, яблоки сушат, грибочки сушат, грибочки сушат ну, там. Да. хлеб пекут. Хлеб получается неповторимый просто. Да, Надо да, научиться. да. Вот. И картошку пекут. Очень вкусная картошка А картошку заваляете? Картошку вы кладете в горшочек для хранения лука чеснока с прорезами в знаю. И с крышкой, и туда. А если еще надрезать сверху и положить туда немножко масла или сыра, вот, то там вообще праздничное блюдо получается. Все, как это захотелось уже, конечно. Вот. Ну, хорошо. Понятно. Пицца. Вообще секунды готовится там. Угу. Кашу на ночь ставить. А, кстати, кашу. ну Это насчет на ночь На, кашу. на ночь Это кашу. Берете Это... э, одну часть крупы. Да. Перловой. Перловой? Да. да. Можно перловой, можно пшеной. Любой мы крупы. Мы можно... Они мне говорят, мы в армии наелись. Пусть я попробую разок. Да? А не понюхают, а вы будете кушать. А, ну Вот, а, одну часть. Угу. А 8 частей молока, но желательно хорошего молока, ну, не ну, да. Вот, и, а, ну, можно то яблочек, и немного можно маслица, и немного можно сахар. Это перлок? Да. Хорошо. Вот, и ставите на ночь. Уже когда, когда куда можно воде? ставить молока, молока да, берете немножко муки, или да. аптеку, вот сюда угу. сыпанули чуть-чуть, вот на, на, на дальний кирпич. А, зачем? Да. а если она быстро почернеет, или даже зауглится, то угу. оставить рано. А -а -а. Вот. Хорошо. Или ä, попросите супруга, чтобы он купил пирометр, он любит всякие любит, приборы. Он. Грушки, пирометр, грушки. он показывает температуру. Называется пирометр? пирометр. но ну, я не запомню, как называется, Вот, но... и э, получается каша угу. в топлёном молоке. Вот. Еще тыкву нужно. Ой, да. Сейчас... Ну, в общем, а там фантазия включается. Ну, потом вот. пойдет, да? Да. А потом получается самая вкусная еда и самая полезная, которая э, запекается при температуре где градусов 45. Она а, сохраняет как свои -то ферменты, -то... томится. Так а, готовили да, в древности ага. наши предки, в русских печах, ага. практически сыроедная еда. Ну, поняла, да. И поняла. там ферменты все сохраняются. Ага. Это самая полезная еда, которая томилась И в русской печке. Трупа. Не, не жесткая, ну за ночь-то а куда она там. Да. А самые дорогие щи, это суточные, да? которые ага. сутки провели в русской ага, печи. Да. Пожалуйста. Насчет щей, насчет борщей, это я люблю. И вот, это я могу. И, пожалуйста. А ну, не знаю, как насчет щей, насчет борщей, но это где-то близко же все совершенно. Да, я только хочу вот что спросить. А как же мне э, как доставать кастрюлю оттуда? Доставать, Нет, а снять... пускай вам mm -hmm. подарят. Две рукавички хорошие. Mm -hmm. Вот, и все. То есть с ухватами это на самом деле анахронизм, да, вот. да, анахронизм прекрасно да, берешь, так, вот две, две. Здесь, здесь у вас висят черешка, uh -huh. щёточка, uh -huh. совочек и перчаточки две красивых. Uh -huh. Вы их взяли спилковые такие красные? Да, да, да. да. Взяли, взяла, что хочешь. Ой, uh -huh. Здесь желательно а мне... чем-то да, укрыть, чтобы забиваю, не закапало. Вот. А чем закрывает женщина здесь? Ну, чем вот, закрывает? например, тем же, как минимум, лаком или пропиткой какой-то гидрофабизирующей. Угу. Вот. Можно как-то в цвет плитку подобрать, Ну, а ну в основном, да. в основном просто угу. поаккуратнее чем-то. Ну, да. Дряпку пока положила, потом сняла. Ну,